Вот об этой библиотеке сейчас и поговорим. Вот рабочая локальная смета. Во вкладке Концевик сметы обращаюсь в библиотеку. Сейчас с правой стороны в таблице представлен список типовых концевиков, которые инфострой поставляет вместе с программой. Этот список лучше всего загруппировать. Кнопка Управления группировкой видимостью и поставлю флажок назначение. ОК. Типовые концевики. Автоматически сгруппировались следующим образом: концевики для локальной сметы, концевики для разделов локальной сметы и фрагменты концевиков. Я настоятельно рекомендую вам в своем экземпляре А0 установить именно этот флажок. Так работать будет удобнее. А теперь выбираю концевик для сметы. Как правило, типовой концевик требует некоторой настройки. Ну, например, уберу лимитированные затраты, уберу строчки со стесненностью. Расчет готов. Прежде чем перейти к другой смете, я сохраню этот концевик в качестве нового своего шаблона. Для этого есть кнопка сохранить как. Введу шифр и наименование. Перейду в другую смету. Вот ее строки. Вот вкладка концевик. Обращаюсь в библиотеку. В списке концевиков должен быть только что сохраненный мною концевик. Если поставить курсор на главный узел, я его увижу. Вот он. Он попал в папку без названия. А теперь очень важный момент. Открою концевик. У концевика есть вкладка заголовок. И в поле назначения здесь пусто. Поэтому и сформировалась папка без названия. Введу здесь значение Мои концевики. Обратите внимание, папка автоматически получила свое название. И теперь этот концевик будет храниться именно в этой папке. Выбираю. Таких концевиков вы можете сохранить, сколько потребуется, но обязательно откройте его в библиотеке, заполните в заголовке поле назначения и в библиотеке у вас будет полный порядок. Если вы работаете в А0 достаточно давно, подозреваю, что в вашей библиотеке хранятся очень старые концевики. Шифры тех концевиков начинались с буквы К, К06, К08, К11 и так далее. Они, кстати, тоже сгруппированы определенным образом. На самом деле старые концевики давно следует удалить. Ну вот так. Если вы не хотите их удалять, то можете воспользоваться инструментом управления видимостью. Нажимаем на кнопку группировка видимость. Во вкладке Видимость откроем структуру и снимем флажки со старых концевиков. На экране останутся только концевики последней редакции. Итак, резюме. У каждого концевика есть свой заголовок, где в поле назначения можно указать его область применения. Это и будет название папки, в которой мы найдем этот концевик. Но для того, чтобы указанная папка сформировалась в библиотеке в окне управления группировкой видимостью, необходимо установить флажки тип и назначение. Лишние концевики в библиотеке. Можно удалить или скрыть из видимостью с помощью той же самой кнопки. Спасибо вам за внимание. Желаю творческой работы. С вами был Александр Курочкин.